Желудок номер один. Двенадцатиперстная кишка номер два. Поперечно-ободочная кишка номер три. Печень номер четыре. Гепатодиоденальная связка номер пять. Печеночно-желудочная связка номер 6, желудочно-ободочная связка номер 7, начальный отдел тощей кишки номер 8. При данном способе резекции удаляются дистальные две трети желудка. На первом этапе оперативного приема мобилизации резецируемого участка производится перевязка и пересечение сосудов по малой и большой кривизне желудка, кровоснабжающей данный участок и расположенных в соответствующих связках. Второй этап – собственная резекция. На этом этапе удаляемый участок отделяется с помощью специальных инструментов от двенадцатиперстной кишки и проксимальной части желудка. Завершающий этап – наложение гастро анастомоза. В начале культя двенадцатиперстной кишки ушивается наглухо. Затем верхние две трети культии желудка также ушивается наглухо двухрядным швом. Затем, отступя от флексура дудена юнализ 15-20 см, пересекает тощую кишку. И ее дистальную петлю подводят через отверстие в бессосудистой зоне брыжейки, поперечно-ободочной кишки в культе желудка. При этом отверстие на конце петли кишки ушивается наглухо. Далее петля подшивается боковой поверхностью к верхней и средним частям ушитой культе желудка, а с нижней 1 трети накладывается анастомоз. Конец в бок номер 9. Проксимальная часть петли тощей кишки соединяется с дистальной петлей, отводящей содержимое от желудка, анастомозом конец в бок, номер 10, энтера энтера анастомоз Благодаря этому содержимое 12 кишки, желчь, онкорический сок свободно отходят в отводящую петлю, не приближаясь к желудку. Практически исключена вероятность развития синдрома приводящей петли.